Каждый папа такой. Пап, чё? Купи мне, пожалуйста, новый телефон. Зачем? Ну мой уже старый. Вот в наше время таких телефонов не было. Спасибо, папа, не надо. Каждый папа такой. Пап, я двойку получил. Сколько? Что сколько? Сколько тебе мама на обед дала? Три сотни рублей. Ну и сколько осталось? Ну, 150 осталось. На пиво хватит. Ну, пап, я же не пью. Да ты тут при чем? Мне пиво купишь, и я про твою двойку забуду. А, все, пап, пять секунд, и я побежал уже. Каждый папа такой. Сын, а ты в школе себя хорошо ведешь. Ну да, пап, я около окна там спокойно стою, никого не трогаю, хорошо себя веду. Эх, сына, сына, вот в мое время, когда я был маленький, я так носился по школе. Жаль, что ты не такой, как я. Папа, папа, я там с нами как угорело, по коридору носился. Урок сорвал и у директора в кабинете был. Ну, прям как ты в молодости. Когда я был маленький, я был пример в школе. Я хорошо себя вел? Эх, сына, сына. Каждый папа такой. Пап, может, в огород ты пойдешь и все-таки в куртке или в кофте, но все же в футболке же холодно. Не, мне и так тепло. ой Папа, папа, я же то, что надо было или в куртке, или в кофте. Зачем ты в футболке пошел? Вот ты и заболел. Каждый папа такой. Так, папа спит, надо аккуратно в кухню пройти. Фух, вроде тихо пошел. Хм. Сына спит, надо тихо пройти. Вроде тихо прошел. Каждый папа такой. Сама, <плодит> заходи в туалет, я все. <плодит> Ой, <плодит> Ой, нафиг! Фу. Фу. Лучше я сегодня, попозже схожу в туалет. Вывотриться, а потом сажу. Ну нафиг. Пока мой сын спит, я хочу вам сказать то, что, чтобы вы подписались на наш канал, поставили лайк. На этом все. Всем пока.